Так, прямой эфир пошел. Я всех приветствую. Мы сейчас подождем с вами несколько минут, потому что сегодня очень и очень важный эфир, очень и очень информативный эфир. Я хочу, чтобы большинство людей все-таки услышало с самого начала, потому что с самого начала я вас сегодня буду удивлять. Благодаря, конечно, той продукции, о которой я сегодня буду рассказывать. Поэтому мы с вами ждем одну-две минутки. Заварите себе кофе, чай, сок, да, возьмите что-нибудь вкусненькое, потому что сегодня мы будем говорить об очень вкусной вещи. Все, друзья, ждем. Да, я тоже всех приветствую. Сколько здесь разных городов. Я смотрю стран, абсолютно разных людей. Это потрясает. Да, доброе, доброе утро. Добрый день. У меня сегодня уже день, потому что я сегодня ранняя пташка. Ребенок в 6 утра поднял. Поэтому у кого утро, у кого уже день в самом разгаре. Спасибо за сердечки, это очень приятно. Ой, приветы привет из Анапы. Слушай, класс. Я могу сказать жаркие привет из Ростова, у нас вроде тоже еще относительно тепло. Поэтому всем посылаем это тепло, кто из Анапы, кто из Ростова. Так, еще буквально минуту. Питер на связи. Эстония на связи. Здорово. Киев, моя Украина. Я родом из Днепра. Югра. Израиль. Слушайте, ну у нас прям сегодня очень талин обширный эфир. Очень здорово. Где найти прямую ссылку на эфир? Галь. А... Я думаю, это лучше напиши Варламу. Он тебе сейчас скинет. Я тебе сейчас не смогу ссылку скинуть. Сочи, Армения, Хакасия. Опять Питер. Здорово. Вот Кристина скинула прямую ссылку, кстати, на эфир здесь. Можешь скопировать. Привет-привет. Астана. Север на связи. Нахабина. Ирландия даже есть. Новый Уренгой. Класс. Урал на связи. Татарстан. Керманжо. Керманжо, наверное, правильно прочитала. Литва. Опять Питер. Курск. Так, ладно, друзья. Всем добрый день. Доброе утро. Всех-всех приветствую. Я думаю, что уже... Киргизия, да, большинство людей присоединилось, остальные присоединятся попозже. Сегодня эфир будет очень-очень важный, поэтому эфир я сохраню. Но эфир нужно будет смотреть, конечно, с самого начала и до конца, потому что сегодня не будет той части, которую нельзя не услышать. Но услышать нужно все. Сегодня мы с вами будем говорить о жидком поливитамине, Премиум поливитамин и детокса от компании Total Life Changes. Называется он Нутробус. Выглядит он вот так. Значит, э, этот прекрасный напиток, он уже, я хочу, чтобы вы понимали, он уже на протяжении 17 лет продается по всему миру. Он известен своим американским качеством. И называется он премиум поливитамин не из-за своей цены. Э, по цене я забегу немножко наперед. Если покупать отдельно все составляющие, выходит гораздо дороже. Премиум он называется именно из-за своих э, качеств, из-за своих свойств, из-за своего состава, аналогов которому сегодня нет. Это даже напрямую заявляет компания, это говорю не я. Значит, давайте мы начнем с того, что мы рассмотрим само название нутро-буст. Нутро – это все то, э, что связано со здоровьем и красотой. Boost это взрыв. Поэтому, когда мы употребляем вот этот поливитамин, это делаем взрыв нашего здоровья, взрыв нашей красоты. Э, давайте мы с вами еще рассмотрим, почему жидкий, да, почему это не капсулы, э, ничего остального. Во-первых, жидкий поливитамин, он уже начинает свою всасываемость во рту то есть в отличие от таблеток, в отличие от капсул, он отлично усваивается. Значит, мы на днях, я супруга попросила уточнить, у меня была такая дилемма, да? Вот я знаю, что многие думают о том, что витамины, поливитамины, минералы и так далее нужно употреблять курсами, делать перерыв и потом начинать заново. Мы уточнили у компании, этот продукт можно пить без перерывов и всегда. Я хочу на этом заострить внимание, что этот продукт можно пить без перерывов и всегда. Кормя ним, э, господи, кормящим и беременным, естественно, э, перед употреблением проконсультироваться с врачом потому что беременным, конечно, нужны витамины, есть определенные витамины для беременных, нужно, чтобы ваш врач, зная вашу ситуацию, посмотрел на состав и сказал, можно либо подождать, когда вы уже станете мамой да, в реальности. Значит, как хранить этот продукт? Хранить нужно его вдалеке от жары, вдалеке от света. После того, как вы уже открыли банку, обязательно хранить только в холодильнике. Только в холодильнике и под, ну, хорошо закрытой крышечкой, да, не надо оставлять открытым его. Э, лучше всего использовать его рано утром натощак. Можно, если хотите, комбинировать с соком. Значит, использовать нужно одну чайную ложку в день. Это по инструкции. Одну... Э, чайную. Вот. Одну столовую ложку в день. То есть, одну столовую ложку в день... По инструкции не больше, не меньше. Значит, здесь вот эта банка, она 473 миллилитра. Если мы посчитаем, как раз получается на один месяц приема по одной столовой ложке. Да, банка вообще очень классная. Мы с мужем вчера буквально обсуждали, что очень грамотно цвета подобранные и вообще очень приятные. Вот тут немножко у меня вода, потому что только с холодильника достала из холода в тепло. Так, дальше, почему я... Да, похоже на апельсиновый сок, правильно пишут. Она оранжевого цвета, я вам в конце покажу. Значит, почему я считаю очень актуальным этот продукт? Потому что э, по данным официальным данным Росстата у нас в стране только 14% людей, которые, у которых все необходимые витамины и микроэлементы в организме есть. Всего лишь 14%. Остальные 86% они страдают нехватком, к сожалению. То есть это очень тоже такие впечатляющие данные, и я хочу, чтобы вы понимали, что это не просто ежедневная добавка к пище, нет. Это гораздо больше, они предназначены, во-первых, для детоксикации нашего организма. Детоксикация нашего организма, это значит очищение от токсинов, шлаков и так далее. То есть, когда наш организм чист, он начинает и лучше функционировать, и лучше начинают усваиваться витамины и все другие полезные вещества э, в том числе. И также он обеспечивает наш организм абсолютно всеми необходимыми элементами для того, чтобы быть м, крепким, здоровым человеком. Здесь содержится 72 минерала, 10 витаминов, 22 фитонутриента, 19 аминокислот, 13 цельнопищевых, э, цельнопищевой зелени и 12 трав, что в сумме дает 148 полезностей, из-за которых нужно вот это употреблять. 148 в одной столовой ложке дальше еще хочу вот отметить, да все-таки 148 это немало, если вы 148 будете вот покупать везде разных веществ, еще раз повторюсь, это выходит в разы в разы дороже, вы это можете сами потом проверить, и здесь связанный минеральный состав что гораздо лучше при употреблении, чем вы его будете употреблять по сумме просто этих частей, да, то есть по отдельности. Это тоже очень важно. Когда вы употребляете нутробост, вы себя начинаете лучше чувствовать не только днем, да, после того, как вы его употребили, но и ночью в том числе. И э, формула включает, значит, 12 аминокислот. Вот здесь я хочу заострить внимание. Почему? Потому что я знаю, что большинство, но не все употребляют витамины, еще меньше людей употребляют дополнительно минералы, и практически никто, кроме спортсменов, слава Богу, хотя бы спортсмены уже, да, которые более или менее э, знают, они употребляют аминокислоты, хотя аминокислоты это одна из самых важных частей тоже нашего организма, потому что наши ткани состоят не только из белка, но и из аминокислот. Благодаря аминокислотам все наши обменные процессы функционируют и вообще именно аминокислоты заставляют наш организм работать. Поэтому это тоже очень важная вещь, на которую нужно э, смотреть, на которую нужно обращать внимание. Есть аминокислоты незаменимые, есть аминокислоты заменимые, значит незаменимые это те аминокислоты, которые должны быть вот именно в том виде, который есть, нигде их организм взять не может. И не все незаменимые кислоты вырабатываются в нашем организме, но они должны быть. Это первое. А заменимые кислоты это те аминокислоты, которые могут вырабатываться из незаменимых. Вот здесь содержатся абсолютно все незаменимые кислоты. В том числе те, которые не вырабатываются нашим организмом, которые нужно получать где-то извне. Заменимые аминокислоты здесь также присутствуют. Значит, и в тандеме со всеми ферментами, да, этот прекрасный полезный поливитамин позволяет лучше нашему пищеварению работать и лучше усваивается то пища, которую мы с вами едим, да, вот именно обычно едим. Почему я тоже считаю важным, нужно обратить внимание на этот продукт, к сожалению, так сложилось, что э, в мире нет вот базового образования, которое дается абсолютно всем людям, да, э, в двух важных сферах каждого человека жизни. Да, то есть нет никакого базового образования в, в сфере там, отношений, да, взаимоотношений, выстраивания семей и так далее, то есть этому не учат ни в школе, ни в садике, обычно люди то, что видят, вокруг примерно также и пытаются воспроизвести. И нет никакого образования по поводу того, что нам нужно употреблять, в каком количестве, как часто, для того, чтобы мы были здоровы, для того, чтобы наш организм функционировал, как нам нужно питаться. Да? Никто не знает, что э, при нынешней способом выращивания, транспортировки и так далее, нужно съесть 3 килограмма морковки, чтобы в день насытить свой организм суточной дозой витамина А. Никто не знает, что для того, чтобы витамин лучше усваивался, морковку нужно съесть там либо с лимонным соком, либо с определенным там подсолнечным маслом. Да? И много таких нюансов, к сожалению, у нас не учат. Поэтому мне нравится этот продукт еще тем, что мы без всех этих знаний мы всю эту пользу получим к нам вовнутрь. То есть да, нам не нужно этому обучаться много-много-много лет, нам не нужно в этом разбираться, просто начинать употреблять, и ваш организм начинает нормально функционировать, правильно функционировать. Также здесь есть комплекс трав и цельная вот пищевая смесь, которая обеспечивает наш организм всеми питательными веществами, которые отсутствуют очень часто у людей, которые не знают, да, как правильно питаться, и у людей, которые сидят на диетах. То есть э, неважно, диета у вас по состоянию здоровья, либо диета у вас для э, приведения тела в порядок, да, Большинство людей, практически все, они не получают всех питательных вот этих веществ, они здесь тоже в баночке есть. Это тоже очень удивительно на самом деле. И вообще, жидкие витамины, чтобы вы знали, они до 8 раз лучше усваиваются, и быстрее усваиваются нашим организмом, чем э, капсулы, таблетки и другие какие-либо вещи. И здесь такой состав, что до 98% всех питательных веществ, они вот как бы начинают немедленно всасываться, сразу же, практически 98%, что тоже делает этот э, поливитамин, скажем так, выделяет среди всех остальных, да, а также оптимальные все питательные свойства, здесь все питательные вещества, они таким образом собраны, что они делают синергетический эффект, да, и они очень сильно нас усиливает и по своему спектру фитонутриентных ферментов и смесей цельной пищевой зелени аналогов в мире нет. Не то, что это лучше, просто нет аналогов, нет ничего другого. Здесь запатентованная формула, которую никто не может, естественно, повторить. И 17 лет, повторюсь, она уже есть по всему миру. 17 лет люди знают об этом качестве этого продукта. Э, так, давайте э, дальше перейдем. Активные ингредиенты. Вот здесь... Чтобы не делать наш эфир в течение трех суток, да, чтобы не быть вам надоедливой, скучной, нудной и так далее, я многие витамины просто назову, потому что многие витамины люди в принципе знают, я не буду рассказывать для чего они нужны, я сегодня сделаю акцент на тех вещах, которые люди мало знают, и... Коротко о них расскажу. Поверьте, этого будет достаточно для того, чтобы вы поняли, какая сила в этой баночке содержится. Значит, витамины, да, какие здесь есть. Прям читаю. Витамин А, С, Д, Е, тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин В6, фолат, витамин В12, биотин. Д-кальций, просто кальций, магнезия, селень, селениум и потасиум. Также здесь есть из природных микроэлементов это кальций, магний, хром, бор, кальбат, э, магонезы, молибдин, хлорид, ванадий, литий, серебро, цинк, медь, фосфор, сера, кремний, никель, йод, олова. Включает э, фульвокислоту. Эфир я сохраню. Если кому-то будет интересно, вы про все эти составляющие почитайте. Я хочу обратить внимание сегодня еще на э, запатентованный травяной комплекс, который здесь содержится, да, это вот то, чему вообще нет никаких аналогов. Значит, первое, здесь содержится алоэ вера, это как бы то растение, которое многие уже люди знают на протяжении веков, но э, многие знают больше как для наружного применения, а когда алоэ вера вы употребляете по внутрь своего организма, алоэ отлично чистит наш орг... организм да, от всех вот э, вредных веществ, то есть делает тоже где-то своего рода детокс. Э, и также он очень сильно ускоряет метаболизм, и он позволяет э, быстрее сжигаться калориям. Поэтому вот э, тоже такая замечательная вещь. Также здесь есть Женьшень настоящий, вот он так называется, да, этот вид. Он используется как адаптоген, он общетонизирующее действие на наш организм влияет, и вся китайская медицина говорит о том, что Женьшень он способствует долголетию, он способствует молодости нашего организма. Здесь содержатся биофланоиды цитрусовых, значит, Витамины и овощи, они сами по себе содержат не только клетчатку и витамины, да, но есть еще вот эти биофланоиды, это как антиоксиданты, это то, что позволяет э, яркому цвету быть продукта, и они отлично защищают организм, и вот эти антиоксиданты, они полезны для сердца, способствуют защите мозга, поддержанию соединительной ткани и улучшению кровообращения. Э, также здесь содержится кукурузный шелк. Кукурузный шелк это... Вот эти вот как волосики такие, да, на кукурузе содержится, вот где сам идет сама кукуруза, волосики и вот зеленые вот эти стебельки. Вот это называется кукурузный шелк, это имеет тоже свою пользу для нашего организма. Оно предотвращает образование камней в почках, контролирует уровень сахара в крови, помогает свертываемости крови и многое другое. Здесь содержится клюква. Клюква, она известна своим э, очень богатым содержанием витамина С, что является отличным профилактическим средством, что является отличным э, средством для укрепления нашего иммунитета э, и повышает все защитные функции организма. Э, также это один из главных источников антиоксидантов. Антиоксиданты это те вещества, которые борются со свободными радикалами, соответственно, когда мы употребляем антиоксиданты, у нас э, организм моложе, красивее наша кожа становится. И когда мы потребляем антиоксиданты, э, свободные радикалы уходят. Не будем сейчас застрять на этом внимание. Также есть предположение, что в клюкве содержится кверцетин. Это элемент, который позволяет предотвратить э, рак молочной железы и толстой кишки. И польза, конечно, клюквы в том, что она еще снижает холестерин, препятствует образованию бляшек в сосудах, формированию тромбов. Поэтому рекомендуется тем, у кого э, в семейной истории, да, был зафиксирован случай инсульта. Это необходимо. Также здесь содержится золотарник. Это растение помогает нормализовать водно-солевой баланс, способствует стабилизации кислотно-щелчного баланса, что особенно важно в наличии камней и песка в почках, обладает противовоспалительным действием и антибактериально. По поводу вот детям, какой объем можно давать, пожалуйста, вы проконсультируйтесь со своим педиатром, потому что дети это понятие растяжимое, да, дети начинаются от одного месяца, заканчиваются 18 годами, да, и в зависимости от возраста, от состояния, от истории, скажем так, здоровья организма, да, э, естественно, будет зависеть и дозировка. На банке здесь все в процентном соотношении, все указано, поэтому вы можете абсолютно спокойно э, ходить консультироваться. Далее, здесь содержится экстракт виноградных косточек. Э, многие женщины знают, что экстракт виноградных косточек, он очень э, эффективен, да, когда наружно употребляете, но также, когда вы употребляете его повнутрь, несет огромную пользу. Потому что здесь есть какие свойства антиоксидантные, противовоспалительные, противовоспалительные антиан генические, иммуномодуляторные, противоосматические, антиботромбические свойства э, есть у экстракта э, виноградных косточек. Также здесь содержится экстракт зеленого чая. Э, зеленый чай в экстракте, когда вы потребляете, он замедляет старение наших клеток. Что, соответственно, продлевает нашу молодость. Да, вот многие это хотят, и вот, пожалуйста, это здесь тоже есть. Он выводит шлаки свободные радикалы, препятствует образованию раковых клеток э, и злокачественных опухолей. Останавливает разрушение коллагеновых волокон, что улучшает состояние кожи, волос и ногтей. По поводу коллагеновых волокон, я хочу сказать, что коллаген э, это... К сожалению, та вещь, которая как бы хорошо вы не вели э, свой образ жизни, как бы хорошо вы не питались, в какой бы хорошей экологии вы не жили, после 25 лет коллаген падает у всех. Если у вас была бурная студенческая жизнь еще раньше, то есть это тоже нужно понимать, что коллаген он нам нужен. Также здесь есть ягоды можжевельника, значит препараты из ягод можжевельника используют при хронических заболеваниях почек и мочевого пузыря, не будем сейчас перечислять. Также здесь есть водоросли, они отлично питают нашу кожу, они отлично усиливают процессы ее регенерации, то есть восстановления, да? улучшают кровоснабжение, регулируют кислотно-щелочной баланс нашего организма. Что дает, опять же-таки, нам анти-эйдж-эффект. Анти-эйдж-эффект это то, когда мы молоды, прекрасны, когда мы э, омолаживаемся. Да? То есть омолаживаемся не с помощью уколов, которые временные, которые чем дальше, тем нужно больше колоть, а именно изнутри. Это гораздо дольше, это гораздо лучше. Э, и, поверьте, организм вам скажет за это спасибо. Также здесь содержится пауд-арка, значит, это в переводе означает «ветка лука». Что Это такое. Это есть, называется такое муравьиное дерево, оно 30 метров в высоту, один такой идет столб, и наверху такая маленькая вот опушка из листьев розового цвета, называют виноградным деревом. И здесь примечательно его кора, то есть она очень прочная, она не подвергается никаким грибам, и она является природным антисептиком, не антисептиком, антибиотиком, который используется в народной медицине при различных инфекционных заболеваниях и оно тормозит ферментативные процессы, чтобы не давать вирусам размножаться. Также обладает противовоспалительным действием, иммуномоделирующий эффект, блокировка грибковой активности, тонизирует и расслабляет, не дает развиваться внутриклеточным паразитам, выведение токсинов и шлаков из организма, защита от свободных радикалов, благодаря своим антиоксидантным свойствам, насыщает клетки кислородом, и благоприятствует э, функционированию кишечника. И здесь еще содержится экстрактор обстарокши, который доказано наукой, что он э, защищает и поддерживает нашу печень, что он понижает уровень сахара в крови у диабетиков, помогает избавиться от акне и в принципе предотвратить появление каких-либо прыщей, э, и повышает эффективность антираковой терапии, может защитить костную систему организма, помогает предотвратить возрастное снижение функций мозга. Это мы с вами рассмотрели маленькую часть нашего э, с вами продукта. Давайте сейчас мы перейдем к аминокислотному комплексу, который здесь содержится. Аминокислотный комплекс он обладает немножечко другими свойствами. И повторюсь, что аминокислоты это те вещества, из которых состоят наши ткани. Э, и это именно то, что дает в наших тканях, э, делает да, обменные процессы и дает нашему организму в принципе силы работать. Поэтому аминокислоты это то, что у очень сильно необходимо для нас. Значит, здесь есть Л-аланин. Буквально в одном предложении буду говорить. Роль его заключается в поддержании иммунитета, участии в метаболизме углеводов, снабжении клеток центральной нервной системы и мышц необходимой энергии. Здесь содержится Л-изолейцин. Необход... Аминокислота Это необходима для синтеза гемоглобина, также стабилизирует и регулирует уровень сахара в крови и процессы энергообеспечения. л сирин играет важную роль в производстве белков, ДНК и клеточных мембран. л аргинин участвует во многих обменных процессах. Эта аминокислота ответственна за синтез ферментов и гормонов, обеспечивает правильную работу нашей с вами нервной, иммунной, костно-мышечной, репродуктивной и сердечно-сосудистой системы. л лейцин является незаменимой аминокислотой которую организм не может вырабатывать сам. То есть организм без нее не может, но и сам он ее не вырабатывает. То есть ее всегда нужно где-то брать, брать, брать нам изнутри каждый день. Значит, она же является важной частью спортсмена, сейчас поймут, о чем я говорю, БЦА. И она, может, не может, она помогает увеличить производство энергии синтеза белка в мышцах во время тренировок. В общем, эта аминокислота, она, э, скажем, популярна своим свойством наращивать мышцы. Да, почему очень многие спортсмены, они пьют БЦА. Собственно, я знаю, потому что э, супругу активно советовал тренер пить БЦА. Э, дальше. Л-трианин. Он участвует в синтезе коллагена и эластина в белковом и жировом обмене, стимулирует иммунитет и помогает работе печени, препятствуя в ней отложению жиров эль аспаргиновая кислота передает нервный импульс между нейронами, поэтому имеет важное значение для нашей нервной системы, и она же влияет на такие приятные, необходимые вещи для нашего продолжения рода, как фертильность и липиды, что положительно, конечно, сказывается на репродуктивной системе, как и у мужчин, так и у женщин. эль лизин улучшает усвоение кальция и других веществ, тем самым восстанавливая нормальное состояние нашего с вами организма, и данная аминокислота используется для снятия синдрома э, беспокойства, без вреда да, для организма, когда снимают э, депрессивные какие-либо состояния. L-триптофан повышает качество сна, улучш... почему я говорила, да, вы чувствуете себя и хорошо, и днем, и ночью. Э, повышает качество сна, улучшает настроение, является важнейшим нейромедиатором и компонентом белка всех су существующих живых организмов, по крайней мере известных. Да? Л цистеин стабилизирует белковую структуру формирования коллагена, тем самым способствуя ко здоровью кожи, ногтей, волос, улучшая текстуру и вот всю эластичность. Uh -huh. Так, дальше, Л метионин это она является как профилактикой да, токсических поражений печени, разными веществами тоже не будем сейчас смотреть. Л тирозин участвует в липидном обмене регулирует аппетит. Улучшает синтез меланина. Меланин – это, опять же-таки, э, для сна, то, что нам необходимо. Нормализует работу надпочечников, гипофиза, щитовидной железы. л глутаминовая кислота – средство, улучшающее мозговой метаболизм, можно так сказать. Э, и нормализует обмен веществ, изменяя функциональное состояние нервной и эндокринной систем. фенил – участвует в синтезе тироксина – это гормон щитовидной железы, регулирующий обменные процессы. Эль-Валин uh -huh. необходим для метаболизма в мышцах, восстановления поврежденных тканей, для поддержания нормального uh, уровня азота в нашем организме. Эль-Глицин является регулятором обмена веществ, нормализует, активизирует процессы защитного торможения центральной нервной системы, уменьшает психоэмоциональное напряжение и повышает умственную работоспособность, то есть наш мозг начинает лучше работать. Эльгистидин, гестидин скажем так, когда его не хватает, этой аминокислоты в нашем организме, падает слух, просто ухудшается, вы начинаете хуже слушать. Эль пролин входит практически во все белковые молекулы в организме, используется опять же-таки в процессе выработки нашего коллагена, основной, это, скажем так, протеин для нашей ткани, да, Э, так, так, так. Повторюсь, все незаменимые аминокислоты здесь есть. С аминокислотами э, быстро, коротко мы с вами тоже разобрались. Э, теперь еще заострю внимание на одну вещи и перейдем немножечко к другому. Фитонутритная ферментная смесь фруктов и овощей. То есть здесь содержатся концентраты растительных ферментов. Что такое вообще концентрат? Это когда берется... Концентрированный сок, он концентрируется при температуре 60 градусов по Цельсию, что дает способность э, увеличить срок хранения. То есть, ну, без этого мы бы не смогли с вами это все употреблять в принципе. Э, значит, здесь есть, так, э, бромелия. Семейство бромелия, я их очень быстро скажу, э, возникло 65 миллионов лет назад. Это то, что называют... Э, коренным жителем нашей земли. И очень удивительно то, что бромелия 65 лет, на... лет назад, миллионов лет назад, и сейчас, если вы купите где-нибудь в магазине да, растений, она практически не отличается там, ни внешне, ни по составу. Это какой помогает нам сделать вывод? Это помогает сделать вывод в том, что именно этот живой организм обладает э, невероятным составом, свойством да, того, что позволила ему выжить э, после всех катаклизмов, которые были на планете. Да? 65 миллионов лет оно уже живет, и оно есть у нас здесь. Э, значит, она... <связь> обладает противовоспалительным и антиагрегатным действием. Здесь содержится папаин. Это то, что помогает в желудке человека расщеплять белки быстрее. И также подобно пепсину способствует расщеплению жиров и помогает организму извлечь из нашей пищи максимум полезных свойств для нас, не свойств а питательных веществ. Также помогает пищеварение, предотвращает вздутие живота и хроническое несварение, очищает кишечник. Также здесь содержится амилаза, это фермент, который способствует нормальному функционированию организма. Целлюлаза, не путай с целлюлозой, целлюлаза. Целлюлаза, э, так, целлюлаза. это препарат, который в ряде случаев применяется для лечения фитобезара. Так. Так, так. Э, также в, я не знаю, как сказать это простым языком, поэтому скажу медицинском одно предложение. Также в медицине ведутся работы по использованию целлюлазы для деградации бактериальных биопленок и расщепление целлюлазой э, гликозидных связей полимеров экзополисахаридного матрикса. Микроорганизмов в биопленках может быть э, перспективным методом для их устранения. Врачи меня поймут. Также здесь есть лактаза. Опять же таки, не лактоза, лактаза это разные вещи. Это фермент, который вырабатывается в тонком кишечнике, он необходим, чтобы переварить лактозу. То есть лактаза необходима для того, чтобы переварить лактозу. Лактоза это, скажем так, молочный сахар. Кстати, лактазной, не лактозной, лактазной недостаточностью страдает от 16 до 18% населения, например, России. Да? Также здесь содержится липаза. Липаза вместе с желчью расщепляет жиры и жирные кислоты. Также жирорастворимые витамины в ней содержатся А, Д, Е, К. И оно обращает их в энергию теплопродукции. Так, дальше. Протеаза ускоряет расщепление белков и продуктов их распада. Протеазы повышают усвояемость биологически ценных элементов. Что, опять же таки, нам позволяет нашей пище максимум пользы вытаскивать в наш организм. Э, дальше, здесь есть ананас. Ананас, он очищает наши сосуды от... От, от, от от холестерина и снижает риск сердечно заболеваний э, сердечно-сосудистых систем. Здесь содержится брокколи, это э, влияет оно очень позитивно на наше пищеварение, э, на сердечно-сосудистую, иммунную систему, а также противовоспалительным и антиканцерогенным эффектом он обладает. А здесь содержится яблоко, Опять же, таки, все знают, что яблоки ⁇ это наша жизнь, это наша польза. Э, и в совокупности они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, да, что касательно яблок. Апельсин, э, здесь концентрат, да, то есть здесь тоже нужно понимать большое содержание витамина С, А, Е, группы В, цветная капуста, она укрепляет стенки сосуда, выводит холестерин из организма, улучшает пищеварение, уменьшает риск развития врожденных дефектов, обладает противовоспалительными свойствами, необходимых для улучшения работы сердца, служит профилактикой для всех онкологических заболеваний. Сельдерей, полезен для повышения гемоглобина, укрепления нервной системы иммунитета, обладает очень большим количеством разных свойств, также выводит токсины, подкожный жир. Э, Грифрут помогает снижать вес, да, из, э, за счет содержания веществ, ускоряющих метаболизм, что позволяет, опять же таки, быстрее сжигать наши э, калории. Прошу прощения, мне просто мама прислала сообщение, что брат сделал предложение своей девушке, и она сказала да. Поэтому у меня сейчас будут слезы счастья. Также здесь есть капуста. Капуста это... все, простите. Капуста это тот... Овощ, который содержит абсолютно все необходимые полезные элементы для нашего организма. Абсолютно все есть тоже в капусте. Просто для того, чтобы их много было, нам нужно съедать огромное количество капусты в день. Это ну, невозможно просто. Э, так, так, так. Здесь содержится шпинат. Э, это рекордсмен по содержанию... Да, едем на свадьбу. Это рекордсмен по содержанию калия железа и марганца, то есть там кто спрашивал, если здесь железо, видела в начале эфира, вот, вы, я надеюсь, услышали. Шпинат обладает противовоспалительным, слабительным и мочегонным действием. Здесь содержится клубника, кстати, согласно последним исследованиям, клубника, она э, замедляет процессы старения мозга, а значит... Продл... Я на связи, мне позвонили, извините. Клубника замедляет старение мозга и, значит, продлевает его функцию здорово мыслить. да. То есть э, вы дольше в здравом уме сохраняетесь. Да? Но опять же таки, клубнику, к сожалению, нельзя употреблять круглогодично, да? потому что она в хорошем э, состоянии. Да? Просто зимой мы не найдем хорошую клубнику, например, в России, в Украине, в странах Айсенге, просто нет. Если вы, конечно, не выращиваете у себя где-нибудь на подоконнике ее, да? Но опять же таки, все равно вы выращиваете не в тех количествах, которые необходимо. И также она полезна очень для фигуры, потому что она нормализует уровень сахара в крови. Также здесь содержится лимон. Лимон очень полезен для здоровья сердца, и он, кстати, снижает риск инфаркта. Лимон. Также э, снижает холестерин, полезен в борьбе с анемией, потому что витамин С благопри Благопрепятствует усвоению железа из растений, то есть помогает железу, которое мы употребляем, да, лучше усваиваться. Это вот то, о чем я говорила в начале эфира, не все знают, как у нас нет образования питания, да, то есть то, что нам необходимо. Мы бы думали, наверное, что если мы едим просто говядину, которая есть, допустим, там железа много, да, оказывается нет, нужно ее еще и с лимоном есть, да, и не совмещать со сметаной, чтобы лучше это все э, Усваилась. Так, также здесь есть папая. опять-таки это нормализация сахара, это улучшение нашего пищеварения, улучшает память, повышает концентрацию нашего с вами внимания. И есть груша. По словам Гомера, груши это дары богов, настолько это полезная вещь и при, при проблемах с поджелудочной железой она очень хороша и также хороша при избыточной массе тела в различных формах сахарного диабета. Да? И также она обеспечивает исцеляющее воздействие на сердце, нормализуя его работу и ритм. Так, далее, чтобы мы долго времени не занимали... Вот есть цельно пищевая зеленая смесь, я вам просто сейчас перечисли, чтобы вы в курсе были, что здесь: ячмень, гречка, пырей, хлорела, спиральные водоросли, ячменьный солод, маш, соя, пчелиная пыльца, экстракт ацеролы, экстракт корня солодки, корня эстрогала и черники. Вот эта зеленая смесь – это та смесь, для тех людей. Кто не любит смузи, кто не любит большое количество овощей, фруктов, да, кто это не употребляет каждый день, вот эта зеленая смесь, она э, для вас. Дальше, э, это вот, смотрите, здесь, я повторюсь, содержится 148, да, причин для того, чтобы его употреблять, мы с вами рассмотрели, наверное, только штук... Э, ну, дай бог, чтобы было 50, но, ну, наверное, 30, да, только 30-40 рассмотрели. Все просто у нас э, нет времени рассматривать. Если у вас будет желание, я их перечислила, вы можете об этом почитать. Но я думаю, даже того, что я вам сказала, этого достаточно для того, чтобы понять силу нашего продукта, аналогов, которому нет. Также я хочу очень сильно обрадовать тех людей, кто худеет. Э, значит. Э, вы услышали, да, какое количество пользы в каждой столовой ложке ежедневно попадает в ваш организм, то есть даже вы, если вы ограничиваете себя в еде, вот эта вся польза, она вам попадет. И на это все будет всего лишь 15 калорий. То есть это меньше, чем в том же яблоке, да, меньше, чем в той же груше. Поэтому я считаю, для худеющих это вообще супер незаменимая вещь. Значит, что мне нравится еще тоже в нашем нутро что, вы знаете, это продукт, который удивляет. Вот правда, я когда... Э, Лилит спрашивает вопрос, э, есть там что-то, чего нет? Э, да, вредных веществ здесь нет. Здесь вот есть только полезные вещества. Э, это тот продукт, который на протяжении 17 лет... Он показывает свои результаты, это тот продукт, который э, люди, о котором хотят говорить, да, вот хотят говорить, вы можете в том же инстаграме, вот нутра Boost, да, вот ему название написать вы увидите, какое количество людей по всему миру просто кричит об этом продукте, потому что э, все уверены, что это тот продукт, который жизненно необходим для нас с вами, жизненно необходим для нашего с вами э, организма, здоровья и вообще, я считаю, необходим для всей семьи. Э, дальше, хорошая новость в том, что этот продукт уже идет в продажу с 30 октября этого года в наших странах, поэтому... Уже с 30 октября мы можем это все дело заказывать. Дальше, что хотела еще очень важное сказать. А, хотела еще раз напомнить в конце. Очень многие люди, они визуалы, да? То есть я лучше вам покажу, как это употреблять. Я еще раз в начале эфира сказала и сейчас покажу. Храним в холодильнике перед употреблением. Мы взбалтываем. Обещала показать цвет. И употребляем одну столовую ложку. Ага, так, секунду я скажу за ножом, просто он только вчера к нам пришел. Одну секунду. Значит, вы видите, в закрытом состоянии, в закрытом состоянии, он, ну, вот такой вот пленочкой, да? Так, друзья, а я есть? Я не пропала? Есть, да, судя по всему. Сейчас Нина будет с ножом аккуратно обращаться тут. Вот такая очень плотная пленка, что опять же таки позволяет нам с вами здесь хорошо все сохранить. Он на вкус, вот он уже даже пахнет, знаете, как апельсиновый такой концентрат. И вот он на вкус вот такой. Угу. И одну столовую ложку. Не, нет, не до еды и не после еды. Мы употребляем на голодный желудок с утра. Поэтому, значит, по поводу плюсик на бутылочках, это Нутробуст Плюс. Это мы будем с вами говорить э, в другое время в этом продукте. Он тоже так, такой же состав, только там есть еще один дополнительный ингредиент. Э, но об этом не сегодня. Значит, друзья, я очень сильно надеюсь, что я была вам полезна. Я очень сильно надеюсь, что вы поняли о том, что этот продукт нужен для нашего организма, тем более мне очень радостно, что этот продукт у нас появляется осенью, да, то есть все мы понимаем, осень, зима, весна, период витаминоза большое количество разных болезней, да, абсолютно в мире. Для того, чтобы нас поддержать, этот продукт необходим. Поэтому, друзья, я вам искренне советую его приобретать. Я очень надеюсь, что вы услышите, да, о том, что я вам сегодня сказала, и вы поймете, что этот продукт нужен для всей семьи. Тем более, цена очень отличная, и состав, вот, правда, я неделю его изучала, и я до сих пор удивлена от того состава, который здесь есть, и я понимаю, что э, действительно этот продукт, он создан с любовью, и действительно этот продукт, который дает результат и действительно, это тот поливитамин премиум-класса, аналогов которому ну, просто не найти. Все, друзья, я всех очень люблю, всех целую, всем, э, всех обнимаю, да, всем желаю хорошего продолжения дня, как можно больше радостных новостей э, и всем здоровья. Все, друзья, всем пока-пока.